Так, значит, привелики поклоны и благодарность Германикусу Максимусу, да, вот, за вот этот вот ролик. Я, к сожалению, к сожалению, ввел в обман, получается, да, на предыдущем вече, потому что полагал, что это вот этот новый ресурс, который мы начали осваивать, как он там, те... темпларио". темпларио, да. Я, к сожалению, что-то подумал, что это темпларио, потому что мы много его смотрели. А это, оказывается, выстрелил неплохими роликами Германикус, да, ну вот. Есть у него определенные эти самые, но то, что касается внешнего вида земли и различные опыты на эту тему, то великий поклон. Да. Вот. Называется вот это Тайна Южного Неба, трассы над полюсом. Да, сейчас даже надо будет его стартануть, пожалуй. да. Так Комменты к этому ролику да, вот сегодня поступили от Суворова. Да. Тоже недавно, не помню на каком канале, смотрел про эти острова. Так, ну ладно, сейчас тогда придется этот ролик запустить, а потом уже комменты и... Такой никнейм. И встал. Вы староверы? Игорь Аякадьевич пишет. Правда веры, да. а не о, староверы. О, <с <с классно. классно. Да, Когда-то вот. были. Когда-то были, но и это тоже переросли. Вот, вот. Классный там и коммент был, я помню. И сейчас вот и такой никнейм в чате. Йокалэмэнэйка. Героям Донбасса и лично ведущим поклон до земли победоносно. Ура! А также здравия всем присутствующим. Приветствуем, благодарим. Зайцев. и встал мы мах тоже верно на автобане в час пик Да, вас на дистанции в 10 12 15 тысяч километров взлетной посадочной полосы в полтора километра достаточно и от этих островов чтобы улететь достаточно далеко за поребрик не более дорожками для лошадей и подарок баржу отправлять народу живет многощица причем я облазил очень много островов вот здесь в тихом океане которые даже не высвечу здесь мы с вами видим что не Так, ну, этот ролик будет в, этот, в Однокласснике ВКонтакте размещен, да, желающие вот, по названию, может, прям сейчас найти, кто еще его не смотрел, да, вот. Этот, этот ролик, в частности, да, некой такой, ну, как бы сказать, последней каплей явился, вот, поэтому я даже вот начал на вечерке, на предыдущей нашей крайней, да, говорить на эту тему, еще не показывая ролика и даже забыв, как он называется, чего он производится, но это не суть важно. Это не суть важно, вот, главное то, что вы, когда посмотрите все это дело, я, посмотревший этот ролик, задался целой сетью вопросов, вот, понимаете, дело в том, что ситуация какая... Ну, во-первых, во-первых, разбираем вот так вот, да, что это, допустим, это нарисовано так называемые Google Maps. То есть это может быть просто нарисовано искусственным интеллектом или как это сейчас модно называется? Нейросетью. Нейросетью это нарисовано, да. Вот, это, это просто неправда. Ну, начиная с того, Самое что про Google Maps, простое. он показывает это вот, яйца вот эти, да, полушария, в общем, это земля такая в виде шара какого-то, да. Значит, это уже обман. Вот. Если э, мы считаем, что все-таки да, они там э, искажают, но показывают какую-то часть правды, потому что вроде как обязаны показывать, да, что существует целая сеть, огромное количество э, каких-то тропических островов, которые находятся то ли в экваториальной зоне, то ли в экваториально-тропической зоне, но островов таких на самом деле огромное, при огромнейшее количестве. Это, этот ролик просто этого германикуса, да, он явился некой таким уже спусковым крючком что ли, да, и последней каплей такой, да, потому что этот вопрос мы давно, давно это изучали еще, очень давно, поэтому сейчас вот пинок надо будет дать такой оплеуху дать еще Добрышкину. вот, ну чуть позже, да, вот. Дело в том, что этим вопросом занимались другие люди, очень давно еще. Давно, уже многие даже не помнят и не знают, вот сейчас вспомнишь, Святоруса. был такой блогер, очень известный, очень интересный, он очень здорово продвигал народное самоуправление и все такое прочее. К сожалению, он э, в итоге эмигрировал э, куда-то э, в Центральную Америку и постепенно, постепенно перестал вообще заниматься этими всеми вопросами, и сейчас его в интернете и нету, к сожалению. Хотя очень продвинутый такой дядька был, да. Так вот, значит, что касательно этого самого. Если будем считать, что Google Maps этот, да, проверяет только там внешний вид земли и все такое прочее, то острова-то эти существуют. Их много уже блогеров разных, да. Чекист упоминал, да, упоминал еще целый ряд блогеров. Начинал эту тему еще Святорус. Ну, тогда я интересовался этим вопросом. Компьютер был слабый, не, компьютер не, не слабенький был. Был слабый у нас тогда интернет. Мы не могли еще толком пользоваться этими Google Maps ну, да, и прочими этими Яндекс-картами. Да, просто не могли еще. Поэтому слушали только блогеров. Потом попробовали, убедились, посмотрели. Ну, это э, становится неинтересным, когда вопрос этот изучен. Да. Вот. Но это все равно информация накапливается. Получается, огромное количество, при огромном количестве народа населения проживает на каких-то теплых островов оказывается много довольно этих островов сотни народонаселения там есть и инфраструктура но ну, мы сейчас к этому перейдем я там полагал ты понимаешь кроме новой новой зеландии такого большого конгломерата человек ну, цивилизованного острова островов мало ну, Малайзия, там, Филиппины... Ну, не вот эти вот микроскопические. Я думал, полагал, там, ну, если живет кто-то, то, ну, как их, ну, людоеды, ну, что-то такое, такого уровня. Вот. Они эти самые, благоустроенные, ну, как их поселение, можно сказать, города целые. Целые города, здесь, на самом деле, большой такой социум. Скорее всего, что там просто живут миллионы, десятки, может, даже сотни миллионов населения. Это значит... Ну я на вечерке об этом говорил немного, да, сейчас немного эту тему, чтобы вы подумали ж, над этим вопросом, что я не просто так вот что-то барагозю, да, что-то увидел, выстрел какого-то ролика, да, какой-то высер какого-то блогера и вот сразу, нет, дело в том, что на этих островах существует определенная инфраструктура, да, то есть вот какие-то столбы, вот, какой-то причал, вот, какие-то эти самые сооружения, они там где-то проживают. Вот. Их кто-то снабжает электроэнергией и прочими видами энергии, да, их кто-то снабжает продуктами питания, э, напитками, да, ну или там водой, да, вот, э, у них транспорт какой-то существует, это же кто-то поддерживает, то есть существует какое-то, то ли государство, то ли еще какое-то образование общественное, да, вот, какое должно быть у нас, вот, скорее всего, потому что люди, я смотрю, они не зачумленные, не задуренные, вот. Они не бегают как придурки с какими-то огромными колясками, закупая какие-то э, продукты. Да. У них нету этих самых мобилизаций, шмобилизаций, первой волны, десятой, сотой, сотой волны. Ничего этого нету. У них нету никакого понятия о какой-то блядской зиме. Вот. У них там просто рай. Вот Просто рай. И островов таких сотня, может тысячи, может десятки тысяч. Я не представляю, на самом деле. Я, э, не сидел часами, не занимался в этом э, Google мапсах этих. Да. Я беру в разбор то, что делали другие блогеры до меня. Причем целый ряд лет. Уважаемый э, святорус это делал еще году в 2010. Вот. Э, его было достижение, что он выхватил первую, вот, сейчас я упомяну, первую версию этих гуглов мапсов, которая была не отредактирована. И он эту версию скидывал и говорил, что не обновляйте ее, потому что в этой версии видно то, что они потом уже заретушировали. Под, вот. Она где-то у нас на дисках, даже эта версия скачана есть, все это дело. Да. Ну, в интернете, я думаю, можно ее найти. Вот. И то, что он показывал потом, как Google Maps начинал уже заретушировать чего-то, какие-то вещи, он показывал то, как это видно. В нетредактированной версии, то есть более правдивой, понимаете? Вот я не знаю, как это сейчас можно увидеть в этой нетредактированной версии, как на самом деле выглядит этот мир. Может, его уже в виде шара не показывают? Вот, понимаете, какую, какую хренотень. да? Но вот, люди живут прекрасно, да, ни о чем таком не думают. Но вот, они не подозревают, что надо где-то вкалывать на каких-то заводах, пароходах, да? где-то с тяпкой на этом самом, да они просто живут. При этом они получают какое-то содержание. Да, они не дикие, то есть у них есть транспорт ими управляемые эти квадроциклы. Там будет видно. Они одеты, то есть не в набедренных повязках, а в э, Продукции легкой промышленности. Да, Чем они так заслужили, что у них такой нормальный климат, и за ними это все об, заботится. А у них что, какое-то гражданство специфическое, еще чего-то. Поэтому вот эти вот вопросы, вот, занимайтесь, Вот это нужно продавить конкретно. Это конкретно нужно продавить массово, вот этими вопросами. Вот, вот допустим, коммент какой написал, уважаемый Суворов. Тоже не помню, на каком канале смотрел про эти острова. Может, этих людей искусственно вырастили, проводят над ними эксперимент. Но я здесь в и скажу, что, скорее всего, нас искусственно вырастили и проводят над нами вот такой вот эксперимент. Как будут вести себя так называемые великие русские или когда их ебут во все дыхательные и пихательные. А, кстати, этот самый, да, вот это выражение, которое меня в свое время научил э, Володя э, Вангел. Ну, я понял, как... Вовуся, да? Вот. Ну, лет 35 или 40 назад, да, потому что я от него услышал высказывание. Это высказывание было у него в общаге в Ростове тогда. Вот. И теперь я с удовольствием... Удовлет... с удивлением слышу, кто же это пизданул такое на это самое. Кто-то из блогеров пизданул вот это выражение. Потому что, пожалуй, кроме меня и, и Володи, никто его не употреблял длительное время. Потому что это была такая волна, ну... В конце 70-х это было в этом самом, в Ростове, да, вот такое вот дело, да. Поэтому, скорее всего, что вот нас вот во все эти самые имеют, да, у них нету там специальной операции, да, у них нету этих мобилизаций, мобилизаций никаких нету, их не утилизируют там, да, они просто живут, просто живут и наслаждаются жизнью, как и должны ли, нормальные люди жить, да, самосовершенствоваться. Не спеша, в хороших условиях, не надо никого прессовать, не надо никого бомбить. Не надо никого лишать электричества, не надо никого пугать, заставлять ходить на воеборы и прочую хренотень. У них, лопатой, наверное, понятия такого нет. Лопатой нету. снег кидать. Вот, Я сейчас немного еще добавлю, чтобы это было понятней. Это острова. Квадроциклы показаны. Бензин у них есть. У них есть электричество, у них есть одежда. У них есть больницы, потому что большое количество народонаселения надо лечить. Могут заболеть, может быть перелом. Больница, сами понимаете, это лекарства. Еда, морозильники, потому что там жарко. Опять же, это электричество, чтобы оно все работало. Подвоз этой еды. Очень невозможно это представить, то, что вскрывает Иваненко, да, как эти построились города, ну, потому что они сразу просто появились. На континенте, который соединен хотя бы дорогами или железной дорогой, на островах, это просто нереально. Просто нереально. Оно там тоже так проявляется, материализуется, созидается. Вот это все. Бензины, электричество и все такое прочее. Нефтеперерабатывающие заводы, врачи, лекарства, если это надо. И все, вот это такая вставка. В готовом виде, Готово. целиком уже все подготовлена, инфраструктура вместе с народом населения. Там будет видно, германику смотрит, сами посмотрите, если это есть желание, что там просто э, жилые кварталы, пум-пум-пум. Поэтому осталось, все. Где заводы? Где нефтеперерабатывающий завод? Потому что, ну, смысл, э, бензин, что ли, возят на бочках э, каких-то баррелями этими, это нереально, опять же, не навозишься, постоянно должны паро, эти самые пароходы эти ходить. Электростанция там же должна быть. Ну, не видно там больших э, этих самых, как их, промышленных, я имею в виду, инфраструктуры, инфраструктуры да. вот этой, что там какой-то зав зав заводы, которые вырабатывают вот эту всю херню вот опять же, одежда, Алле как это, получается, у них там материализаторы, бестопливные ну вот-вот-вот вот, вот. вот мы миш... Мы же вот к этому междаем. И... Так, вот это мы и подводим. Что, во-первых, ими, ну условно говоря, по-настоящему управляет искусственный интеллект, который их просто всех снабжает. да. Как это проявляется, каким образом бестопливные генераторы, там, материализаторы, я о том говорю, что это все организовано. Причем организовано из любви к человеку. Они просто здесь живут. Вот. Теперь, значит, еще такой вопрос немаловажный да. Я много раз, когда показываю мы картинки, гифки там, или видео Когда показывают какие-то острова э, кайфовые да? вот. Не вот эти, а вот просто какие-то были эти самые э, Я ввиду того, что служил на пароходе, я знаю, что это такое вот. Причем я служил на спасателе на океанском Я знаю, что такое море, я знаю, что такое открытый океан Открытое море, океан, я знаю, что это такое э, Какие шторма бывают да? У нас пароход был 143 метра вот, когда мы ходили на штормовые, между гребнями волн, вот этот корабль 143 метра просто целиком проваливался, не видно было даже этого самого, понимаете? То есть волны есть такие, которые, размах у них, да, ну там полкилометра между этими самыми, да, и высотой там, ну... Полсотни метров, может и сотня метров. Вот эта высота вот этой волны. Огромная, просто неописуема. Как они там проживают эти острова? Да. И островов этих ну просто немерено. Весь этот экваториально-тропический пояс вокруг земной шары. Вот, дело это в том, что ну, э, раз подвезли на пароходах, на каких-то, ну два, потом заштормило, тем более тропический, э, экваториальный этот самый. Там штормит, не штормит, ну какое-то время. Ну то есть заштормило чуть дольше, что все померли с голоду и с жажды, потому что не привезли на э, танкерах, на сухбаржах сух этих жрачков. Сухпай, это, да? это, это ж несерьезно чтобы а -а -а. это возилось все этими самыми ну, То есть это совершенно по-другому Серёга вот, Зайцев я... пишет что подземная сеть туннелей возможно mm -hmm. по всему тогда этому самому нашему пространству бытия возможно это так но это тоже опять же говорит что э, земля курируется более продвинутыми да. какими-то существами и тогда какого хрена подвоз им есть вот а нам вот какой подвоз да. Еще и давайте мы этот самый. Еще приморозим, это. ну, да. блин. Вот, чтобы вы тут активнее дохли, активнее, да? Активнее охуевали. Вот. Поэтому опять целые, целый сон вопросов, да, вот на которые надо, надо отвечать. Ну, да, сыровый суворов присоединился. Приветствую, привет, привет, привет. да. Этот самый он, э, тут по поводу этих репликаторов серьезный самый. А ну делитесь с нами быстро, всем добром. <laughs> Миша, Маренко, по-доброму делитесь. Так, далее цитирую Суворова, да. Никто бы не заботился о них, если от них не была бы какая-то выгода для паразитов системы. Вот, благодарю Суворова, да. Но это же получается как, мы из-за того, что все время в таком состоянии, что нас вот пиздят, блин, во все дыхательные и пихательные имеют, и мы по логике только рассуждаем, что, ага, если они там живут кайфово, значит их что, выращивают специально там на органы, на еще какую-то хрень. Понимаете, насколько у нас вот понимаете, из-за этого постоянного прессика. Искаженное мировоззрение. Да, вот, понимаете, как получается. И вот это вот, что мы здесь проходим опыт, да, в этом вот мире, мире смерти, мире страданий, ну, по ведическим писаниям, да, вот, для того, чтобы мы получились настоящими богами. Да после этого отсюда все выйдут, блядь, вот в таком вот ужасе, та ебись ты провались, блядь, вот эти все испытания, нахер Оп, оно Опыт, опыт Это жопы, блядь, это жопа именно, блядь, вот. ну, какие Нахрен эти Понимаете, самые. все время, всю жизнь подвох искать, вот так вот озираться это сейчас мы вот так на суча, да, а потом вот такие вот так вот боги выйдут да, вот такие дерганные психи, вот, и вот же тут как раз сразу о, точно, да, Миша, и Электрикс вдруг острова и природа хорошая, а люди, так сказать культурные каннибалы Google Maps вот это не показывает и не рассказывает про жителей Понимаете, Вы насколько видите, нам это самое, да. видите, как все это дело. Обязательно Каком, какие боги отсюда выйдут, блин, если мы здесь якобы, да, нас здесь законсервировали, и мы не вылетаем никуда, на самом деле в колесе сенсары крутимся, миллионы воплощений, да, и каждый раз, каждый раз вот так вот все это происходит, тебя конкретно плющат, конкретно убивают, ты подыхаешь самой страшной такой жизнью, и так миллионы воплощений в этом, какой ты бог отсюда вылезешь да ты вылезешь, это самое, две версии, да, или конченый мазохист, вот, то есть привык к тому, что тебя все время ебут, вот, или второй вариант, конч, конченый садист, и даже в светлых мирах ты будешь всех пытаться сожрать, уничтожить, мучить и все такое прочее, понимаете, вот, поэтому абсолютно неправильно, неправильно все это дело, вот, поэтому давайте все-таки мы перевернем свое мировоззрение, вот, пиздюлей надаем тем, которые заслуживают это, и сделаем э, все заебись. Так, А, вот уж радость рода. Радмир к нам всех, при, да. присоединился. всех, присоединился. Всех, кто будет смотреть это все, это дело. Продолжаем. Опять же, мы же э, не готовое решение подаем. Мы показываем вот эти вот, как надо логически мыслить. Вот ролик вышел, мы его посмотрели. Блять, оно это самое. Вот муляет и муляет, да? Накоплено уже. Огромный багаж этого самого информации на эту тему, да. Но тем не менее, понимаете, тем не менее, вопросы эти остаются. И мы сами себе это задаем. И учим других, чтобы вот посмотрели какой-то ролик. И ролик, чтобы этот, ну если он заслуживает этого, да, чтобы он не оставил, ну как, равнодушным. Чтобы вы продолжали будить свой мозг добиваться правды, реально добиваться правды, чтобы она восторжествовала правда и справедливость, Не просто так, что, да Та ладно, я вот по, э, до пенсии доживу, а потом, блин, я вот начну там... Думать. Нет, надо сейчас именно, да. Они а так, как вот задают вопросы. Вот наши предки проиграли или нет? Да не проиграли. А мы проигрываем. Нас сейчас вот, блин, во все дыхательное и пихательное, да, на вот этой линии разграничения, вот этот э, вал этого самого, как его там, блин... Суровики, на вот это все хренотень, да, туда калибры летят, оттуда прилетают эти самые. Та блин, ну сколько ж можно, елы-палы Или уже надо по-настоящему воевать, да, и уничтожить всю эту погонь, эту нечисть, эту, эту самую, да, не в телах, а без вот это все это дело. Но надо сначала определиться, а кто ж блин, за нас. А получается, что блин, не хохлопитеки, блядь, ни хрем, ни за нас. А кто ж тогда за нас, блин? Не Несветлые только... эти самые, да, да типа не себе. светлые. Несветлые иерархи тогда, а что ж тогда получается, блин? Сами по себе, да? Как в, в старом фильме в этом Чапаеве, да. Куда ж бедному христианину податься? Белые пришли грабить, красные пришли, понимаешь, тоже грабить начали. Так что ж это такое, блин? Вот, поэтому опять только очищение, осознание, объединение. Вот, по-другому никак. Далее по поводу этого, да, тайны Южного Неба. Галина Яновская... И если от нас скрывают технологии, не дают развиваться, возможно, у них на островах все это есть. За счет этого и живут припеваючи. Ну вот, возможно, что такое. Поэтому, опять же, вот, очень хорошо, что я эту тему озвучил. Вот И среди самых продвинутых, да, это не подписчики там Германикуса, да, которые хрен его знает чего, да. А вот наши вот соратники-соратницы, вот эти вот мысли, потому что это надо вбросить. В энергоинформационное пространство, пиздюлей надавать, блядь, в этих хрониках Акаши, за вот эту хуйню, почему, блядь, почему это происходит, здесь вот так вот э, имеют по полной программе, даже сверх этого, а там нет, а если там имеют, то значит как это, ну вот эти все эти нюансы, это нужно разобрать, разобрать и сделать правильно. Михаил Маленков, вот эти капсулы кише, три ролика и молчок. Да, тоже вот это за Да, понимаете, это опять же, все вот это, понимаете, средства массовой дезинформации, они же не наши еще, понимаете, не наши, к сожалению. Только где-то чего-то взлетает, только появился какой-то более-менее продвинутый блогер, обязательно что-то случается. Только кто-то из этих самых все. Трехлебов уже не может говорить. Вот, только фантазийные книжки пишет, блин. Вот, это при том, Данила что интернет сейчас вот уже траванули. Есть. Вот, ну и прочее эти самые. Рахман Торер, вот я не буду дальше это самое, потому что вот у меня учеников нету, блин. А что ж, кто-то ж должен же бороться за правду, за справедливость. Иначе ж народонаселение, поймите, дело в том, что лидеров много не бывает. Кто-то должен да, добиваться, а кто-то должен идти этим самым клином остальным, да. Есть ведающие, есть витязи и берегини, должны быть, иначе пиздец. Вот. И должна быть основная масса народа населения продвинутая. Народа, да. И вот эта быдло-масса, которая потом просто будет хрюкать и делать так, как надо. Вот. Потому что если не так, как надо, они просто-напросто сдохнут. Сдохнут почему? Потому что по вибрациям нового мира они не будут соответствовать. Поэтому мы никого не пугаем. Пугают он. Э -э Украина, этот, Белый дом, э -э Кремль и прочие эти самые и, и только в плюс. Танька-карацуба и прочие эти самые. Минусовики только Нет, мы говорим, что это сам, включайте, поймите, вот вы включите этот самый, у вас мост насчет, блин, в раскаленном таком состоянии находиться все. Вот вы будете насчет этих островов думать. Вы начнете частоты повышать этого мозга, а это есть повышение вибрации. Разго, уже... Разгон процессора. Да, разгон. да центральный процессор свой разгоните, и все. И к вам уже никакая, ни за зараза не прилипнет, никакие мрачные силы, потому что они будут вас бояться, а вы же будете как светоч, понимаете? Ну, это же показывает, когда лампочка загорается, как идея, да, в голове. Вот, будете так светиться, что все будут отпрыгивать. Николай Федоров, у я-то новый ролик вышел с интересной версией. Да, но ну, она эту версию давно прорабатывает, ну, мы ее, конечно, уважаем, она несколько, конечно, специфическая, да, ну, э, по крайней мере, по крайней мере, она у нее своя, уникальная, есть там, конечно, у меня к ней большие эти самые претензии по поводу там, соли, по поводу э, этого механизма все механизма такие... гигантских таких размеров, вопросы, конечно, есть, но э, превеликий поклон и благодарность ей за то, что она, она уникальная, все, умничка, вот. Так, значит, вот да-да. Э, по поводу островов, вот тут написал текстом, озвучу голосом. Вот кто-то вот всех вот, кто пробуждается, начинает к свету правде справедливости двигаться, соблазняет и искушает вот этими своими отправами, уходите на Мальдивы, там вот это вот. А может, вот это вот все это колонии вот этих предателей рода человеческого? Да. И они их там мучают лишь о теплым климатом, блин, кокосами с бананами, они, на, на, на такой диете, которая уже их замучила. Бухать не дают, развращаться не дают. На темных нас со... энергии нету там. Солнечные блин. ванны принимать. Застав... Ну, шучу, Мишка. Да, ну, мы же тоже ж на эту тему многократно думали, потому что, ну, надо правду узнать, а правду узнать можно только как. Ну, ее надо создать, эту правду. Так, значит, ссылочку эту кинул, да, название, да, это, опять же, Суворов, э, посмотрел этот ролик, да, вот, опять же, для меня ничего нового нету, потому что это как раз же, да, благодарю Суворова, опять же, в очередной раз, да, уже сто Сто пятьсотый раз 500. благодарю, все уже надоело, все, наперед уже благодарю, превеликий поклон, дружище, умница, молодец. Так, значит, это как раз эту тему, насчет этого поиска который идет по земной этой дуле, вот, это еще в свое время, опять же, как раз я вспомнил этого самого, да, а, Шоу Шоу этот на земле, типа? да, а -а -а. вот. Эту тему еще свято поднимал году в десятом или в двенадцатом, уж точно не помню. Ну, точно больше 10 лет тому, да. Вот, классный дядька был. Старую версию гугла-мапса юзал, не редактированную И другим предлагал, чтобы они сохраняли и использовали. Вот, так вот, там этот шов идет, якобы, да, по земной этой шаре. Это как раз, э, ну, ну, поймите, это элементарно все это дело, да. Есть плоскость определенная. Чтобы сделать шар, что нужно сделать? Отрезать эту карту. И взять ее Опа, и на шар натянуть, и сказать, что так и было. Помни, как в этом людей в черно, а так вот, в натянул. Вот такие вот поэтому вот этот шов остался. В старой версии недоредактировано, все это видно, вот эти несостыковки, все это дело. Но там еще что видно, там эти проходы в гигантской этой стене, которая идет и разделяет это обезьянник, да, от, э, ну, к этому от ш... белых к этому шву к стене Тюняев же при этом самое шоу. Это вот продолжение этого самого. Он же примазывался, я помню. Эти старые ролики ж при... подымал. Еще какой-то этот самый был исследователь, тоже по этим самым говорил. Ткань мироздания ролик назывался. Сергей, да, Рудни, про рудник у него там этот самый, вот. да. Интересный тоже блогер был, давно ничего нового нету, к сожалению. Забыл, да. Да, вот. Идеи у него были такие, что ну, много личностей, вот они куда-то пропадают. То ли им неинтересно дальше двигаться ну, или может откли... двигаться. отклика не бывает вот. или вот как видите мы что долбим 200 какой-то там 400 какой-то ролик да а сколько народу населения у нас 28 э, зрителей да вот и то в основном это присутствуют те которые настоящие соратники которые собственно этим живут и тоже э, как раз ну в этой так сказать борьбе и находятся да а так вот левых зрителей Гулькин хрен так, ну этот тогда поставь, сейчас я продолжу этот самый, да, как он, костер этот. Так, гифку. Вот, странные объекты, да, по поводу этих самых, что еще там было, да, еще кто-то из блогеров показал, что есть гигантские растения, да, подводные уцелевшие пеньки там, это, по-моему, то ли, опять же, не помню кто из этих самых, да, внешних, да. Вот поэтому, поэтому, да. Поэтому переходим плавно к... много на эту тему можно говорить. А, это много. же ткань мироздания про скреперы что он говорил. Он да, даже рассказывал, что, что под водой большие эти самые, что это все огромными ну, этими, бля, бульдозерами, короче, гигантскими, там, многокилометровыми частью. Да. И продолжает выравниваться, потому что он слеживал в реальном времени. Он показал вот эти деревья, которые там, блин, ну как этот, Кейптаун, да, это гора. Ну, вот эти плоские срезанные эти пеньки, а под водой есть еще более грандиозные, там сотни километров пеньки, а есть еще и эти самые э, ну, маленькие саженцы, которые вот растут, но они под водой оказались. Ну, это Вообще... опять же, если там эта вода есть. Ну да, если это хоть как-то гугл этот, да, хоть что-то это. Но они обязаны все равно какую-то часть правды показывать. Так, переходим